На мужские сиськи, я думаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела у вас? То да пойдет. Да пойдет. Так. так. По большому, большому счету, счету, счету без денег. Да. да. Я тоже как и вы. А, а, а вы почему без денег? Ну, молодой, я заслужил. Мне все приносят. А, а, а, а вы что? Полотной. Да, я, я уже заслужил. Да. да. Полотной, да? да. Молодной, да. Почему полотной? Ну, ну, приносят, приносят все. все? Нет, не приносят, сам вопрос. А, а, понятно. А, Рекет, рик, рик. что, что ли? Рекет, это был в 90-х. А, а. Как, как вас зовут-то? Зовут Славик. Славик. Славик. Славик. Славик. Славик? Это, это ру, русское, русское имя, да? имя, да? Да, да, русский. А, а понятно. понятно. А вы русский, а что ли? Я сейчас русский. Как ну, это сейчас? Еще? А вчера кем был? А раньше, а раньше кем был? Я казах. А как, а как казах, казах стал русским? Стал русским. Тебе я... не стыдно? Я... А как по-казахски тебя казахский зовут? Меня? Ага. Асламбек. Асламбек? Каз... Казах, тебя были блям. Были, А почему ты тогда русским переделался? Великий народ степи. Не стыдно. Я в Россию переехал жить. И, к, И стал крутым стал, э, русским. Когда я вот я когда приехал в Россию, у меня ничего не было. А как в России вот я живу уже два года, у меня угу. квартира И... своя. Москва... А гражданство гражданство получил? получил. Да. А скажи, а скажи вот, а вот тебе я вижу Россия нравится. нравится. Ты готов, Ты готов умереть, умереть за, Путина? за Путина? Конечно, я за него заголосовал же. А, а, понятно. понятно. Да. Ты обыкновенный Понимаю. Манкур. Манкур? Это что означает? Это я, же... ты, а, знаете, вы знаете, типа, типа предателя своего, своего народа. народа. Ты переделал. Я, я даже я тебе даже закрою, тебе сейчас, закрою лицо. сейчас лицо. Я даже я твое лицо, лицо не хочу показывать. не Почему Показываю, Не-не, даже смотреть не хочу. Сейчас вот. Прощай. Прощай, Давай еще раз покажу, чтобы казахи, казахи, казахи, казахи. тебя видели. О. Сейчас скажу. У э, вас казахов э, хороших. Уважай, много, уважаемые красивые. казахи. Байллармен. Казах байллар. Бай Пахенбуна. Пахенбуна. Эрмен, блин, сюда еще Манкурта. Армен, армен. Армен. Больше Все, прощай.